Провязали нужную длину шарфика. Вот он, длинный, длинный, длинный. У меня машина двухфантурная, поэтому я вязала круговым вязанием, чтобы не было шва и не пришлось соединять, делать швы. Если у вас машина двухфантурная, вяжите тоже, если можете, на двух игольницах. Если не можете, вяжите на одной игольнице полный расклад шарфика. И провязав всю длину, вывязываем ножку. У меня задача провязать две лапки, ну лапки у коровы ножки, ноги. Задумка такая, что на толстеньком тельце тоненькие ножки. Количество игл есть. Дальше сколько убрать для ног? Расчет у нас тоже есть, но а, я смотрю, раз, два, три, шесть игл. Много это или немного? В принципе, наверное, нормально. Вот такая вот ножка на шесть игл меня устроит, то есть шесть и шесть. Нить рабочая есть. Полотно есть. Что я сейчас делаю? Итак, решаем. Мне нужно будет оформлять шарф, поэтому я к одной из частей буду пришивать голову. Я думаю, что если я сейчас закрою петли, на качество пришивания это никак не повлияет. Я смогу пришить, не задевая вторую сторону. Зато у меня полностью уже будет оформлена вот эта вот верхняя часть. И плюс к тому, это может быть вообще задняя часть, поэтому ножки будут оформлены. А разрез мы технологически сделаем с передней стороны. Поэтому 6 и 6 игл. Сейчас я буду провязывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти иглы у меня остаются в переднем положении. Их я не трогаю. Я буду провязывать ногу. Но вот эта часть мне будет откровенно мешать. Поэтому сейчас вот эту часть я закрою половину. А часть к нему набросываю нить для того, чтобы провязать вторую ножку. Убираю пряжу. Для того, чтобы закрывать, просто переношу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот от седьмой иглы перекидываю. петли на основную игольницу буду хитрить так вот эти вот иглы возвращаю обратно я их подняла только для того чтобы вам показать сейчас я провяжу только верхнюю часть у меня стоит настройка на круговое вязание Я провязываю только Ноги первые, включая частичное вязание. Это вариант для двухфантурного. Я сейчас провяжу ножку, останавливаюсь на ней и закрою ненужную часть полотна и буду вывязывать левую ногу. Таким образом, правая у меня останется. На машинке я ее просто сброшу на бросовую нить, чтобы она не вытягивала полотно, не мешало. если у вас полотно разложено на однофантурном на одной фантуре то закрывайте, снимаете набросовую все петли, кроме центра. Центр это как раз первая, вот эта ножка, которую мы сейчас с вами провязываем. Снимайте все иглы, набросовые, оставляйте в центре ногу, вот эту вот центральную. И провязывайте длинную, тоненькую ножку коровью. Потом мы с вами соединим остальное полотно и провяжем вторую ножку. Итак, сейчас ручки частичного вязания включили. Провязываем только ножку. Ногу так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все остальные иглы. Я сейчас просто убираю, закрывая петли. Ну, самый простой вариант. Можно было трикотажным горизонтальным швом, можно было разными способами. Я предлагаю самый простой, поскольку это все-таки шарф. Здесь такие ухищрения не обязательно. Так, закрыли все петли. которые у нас будут провязаны. Убираем в заднее положение все, что не нужно. И провязываю только вот эту вот заднюю ногу. Вывожу рабочую нить на край. Теперь моя задача снять набрусовую нить вот эту вот ножку, которую у нас сбоку. Принесли каретку. Это сюда. Это на частичное вязание. Снимаю набросовую нить. Потом надену, соединю обратно. И таким образом закончу вторую ногу. Рядов это достаточно, потому что быстренько это все доделаем. Полотно висит на количестве игл равных ноге, но и на колках. Поэтому с колков сейчас все снимаем, все ничего не мешает. Убираем все лишнее. В работе только иглы ноги. Расчетное количество рядов 40, поскольку это круговое вязание, то их будет 80, но в зависимости от того, либо у вас круговое, либо основное, то провязывайте то количество, которое мы с вами рассчитали. закрываете по кругу. То есть мы не будем соединять, закрывать ножку. Мы ее по кругу закроем. Но больше не буду. Пускай будет вот такая небольшая нога. Оставляю закрываю петли. Начало верхней. Таким образом выполняю оформление на все четыре ноги. Провязываем первая ножка, провязываем вторую. Шесть. На эти же иглы надеваю шесть передние игольницы. Сейчас я их буду переносить на переднюю игольницу после чего провяжу точно такую же ногу на том же количестве игл а, рядов конечно Все. после этого оттягиваем полотно потому что двухфантурное вязание требует оттяжки и провязываем точно такую же вторую ножку как все это делать на одной игольнице я вам покажу сейчас тоже на макете что может быть не совсем понятно все перенесли петли вторая нога провязывайте то же самое количество рядов выполняете Закрытие петель и переходим на вторую сторону, ту, с которой мы начинали. Если вы провязываете на одной игольнице все, сейчас закончу. Давайте сейчас прямо расскажу по поводу двухфантомного полотна. У нас есть начало вязания. Скорее всего, начинали с резинки. Рекомендация на центр, на вот эти вот место перехода с одной игольницы на вторую, подвесить какие-нибудь метки. У меня это просто узелки. Для того, чтобы я знала, где вот эта точка. Ну, здесь и так есть перегиб, но мало ли, можно перепутать. Точка, шесть игл, шесть игл. Точно так же надеваете, провязываете. И к тому моменту, когда мы переходим с вами к голове, у нас есть вот эти вот ноги. Центр я не буду сейчас закрывать, для того, чтобы мне было удобнее пришивать голову. Когда у нас тут все будет закрыто, ну, неудобно подлезать внутрь. Все-таки хотелось бы контролировать при полотна. Поэтому брос его не старайтесь оставить максимально. Можно загнуть вот эту вот часть внутрь. И вот таким вот образом надеть на иглы свободные петли двух сторон и провязать ноги. Центр у нас останется свободным, не сшитым. Тогда мы спокойненько переходим к вязанию головы, к оформлению. Так, должны быть уже 4 ноги и переходим к голове. Шарф провязан. И вот так он в итоге выглядит шарф-шарф. Первая часть готова совсем. Здесь вот осталось копыта предела, такие мощные, объемные. И вторая часть, где у нас будет голова, потому что открытые петли остаются. Вот они. Вот это вот я отрежу, у меня останутся открытые петли. Ну вот. Там вот еще все это надо вырезать. Как-то отрежу, я смогу изнутри достать брусовую нить. Ну, сейчас вот таким образом шарф. Основа готова и остается самое интересное творческое, творческий процесс оформления коровы. Оформляем голову. Берем наш шарф, вот какой бы он ни получился, широкий, узкий, вообще не важно, сейчас самое главное нам с вами нарисовать размер головы. Определять мы ее будем самостоятельно, все на самом деле очень просто. Надо немножко схитрить. И хитрить сейчас будем вместе. Так, беру листик, накладываю на готовый шарф и определяюсь с размером головы, то есть той части головы, которую мы будем рисовать. Во-первых, сама голова. Она не должна быть сильно широкая. Вот где-то не больше. Вот у меня шарф он идет. Вот эта голова. Это верхняя часть. Вот тут у нас глазки коровье. Вот тут у нас ушки и рога. То есть вот эта вот часть у нас, собственно, голова и морда. Морда вообще не выходит за пределы шарфа точно так же. И вот так вот она выглядит. На ней мы нарисуем улыбочку. Вот такая вот корова. Самое главное, что она не выходит за рамки. Уши могут, рога будут пришиты все мы таким образом нарисовали самостоятельно полукруг и овал больше ничего не надо если есть возможность вам испортить одну пластиковую папку сделайте это испортите вырежете две детали потому что шарф это такая конструкция которая подлежит стирке если вы постираете картон либо бумагу, будет неприятный слизь внутри. Поэтому берем папку. Я думаю, что в любом доме завалялась такая вещь. И вырезаем две детали. Вот они. Мордочка и голова. Четко соответствующие нашей корове. Голова Видите, она будет немножко уходить под мордочку. И вот так вот это все будет выглядеть. Вырезали для того, чтобы нам придать форму. И теперь провязываем детали. Как мы вяжем детали? Расчета практически никакого нет, потому что голова должна быть провязана больше, чем деталь. Вообще на глаз. Вот. Самое главное, чтобы она была не меньше, потому что мы все это будем заворачивать и подшивать больше. Мордочка. Провязываем полотно, которое превышает размеры вырезанной детали. Мы будем вот так вот все это заворачивать, внутрь подшивать. Главное, чтобы не меньше. Ушки. Уши. Я посчитала, что у меня оптимальные уши. Это 2 сантиметра на 3,5 половиной где-то. И провязала ушки. Вот они ушки без надбавок. То есть уши идут вот как они есть снаружи. Ухо рыжие, изнутри ухо белое. Вот таким вот образом оно будет сшито. Немножко сборка в основании, и ухо будет вот так вот торчать наружу. Два уха. Это 7 петель на 15 рядов, причем с 11 ряда я выполняла убавки, То есть я набрала 7 петель, провязала по прямой 11 рядов. И дальше каждые два ряда я делала убавку, пока не вышла в точку. Все. Вот таким образом. Уши как вышло, так вышло. Рога. Рога тоже я посчитала, что у меня основание там чуть больше сантиметра, и вот так вот эти рога должна, должны идти. Вывязывать я тоже думала сначала набивать форму придавать, потом эта мысль ушла, потому что есть более простой способ. Рог занимает 5 петель. Я набрала 11 петель, провязала 4 ряда по прямой. И убавки через 2 ряда, то есть 2 ряда убавка с двух сторон, 2 ряда убавка с двух сторон, сколько выйдет. Вот как получилось, так получилось. В итоге выходит вот такие вот треугольнички. Сначала тоже думала... Делать уплотнитель для рожек, но, смотрите, если они загибаются внутрь, получаются совершенно чудные готовые рожки. Создается ролик, загибается рожек в том направлении, как надо, и подшивается вот этим же рабочей нитью, которую закончила вязание. Все, рожки, рожки подшиваются в нужные места. Даже придумывать ничего не надо. Итак, рожки есть, формируйте ушки. Их просто шить, набивать ничем не надо. Берете уплотнитель, который не стра не боится стирки, и набивной, набивочный материал. Обязательно надо набить, чтобы корова наша была объемная. То есть мы же не тряпочку нашиваем, а мы пришиваем объем. Кот аккуратно закладываете между уплотнителем и полотном. Набивочный материал и подшиваете вот таким вот образом вот этой же нитью можно, которую вы начинали, можно взять другую, потихонечку нашиваете и набиваете внутрь. Набивочный материал получается объемная, вот такая вот конструкция. Вам нужно набить мордочку и вам нужно набить голову аккуратненько, тихонечко вы можете сформировать. Большую часть полотна, а потом набить между уплотнителем и пряжей полотном, набивочный материал и подшить. Получаются две детали. Формируйте ушки. И нам останется только их пришить к шарфику и глазки и улыбку. Нарисовать наши буренки. Так, ушки, голова, подшита, набита, и мордочка. Прикладываем мордочку к шарфику, голову, ушки. Ушки могут торчать, не обязательно их подшивать. Так Вот эта часть у нас, естественно, уйдет. И рожки. Рожек раз. Рожек два. Все это аккуратненько подшиваем к шарфику. После этого можно зашить технологическое отверстие, глазки, улыбочка. И коровка готова сюда. Копыцы нам останутся, но это после того, как мы сделаем голову и зашьем отверстие. Осталось совсем чуть-чуть. Если пришили ушки, рожки, нос. Ведь я сделала носик просто прошив несколько раз несколько стежков в нужном нужном месте. Сделаем улыбочку. Но сейчас самое главное копыта. Видите, готовые копыта, как я его делала. Берем квадратик, то есть бумажку, и определяем размер копыта. То есть вы сами смотрите, как, насколько большим вы хотите видеть эти копыты. Вот то, что у меня, 3,5 на 3,5 сантиметра. Вот так вот. И провязываете 8 вот таких квадратиков вязаных. Квадратик. Вкладываете его по диагональке пополам и зашиваете. У вас получается вот такая вот конструкция, сшитая. Теперь вы берете два две детальки сшитых, соединяете их между собой и вот так вот, когда вы их соединили и прошили. Здесь вот соединили поближе. У вас получилось вот такое вот копыта, Вот оно. То есть вот эти вот углы, которые у нас будут торчать при соединении, вот так вот, просто взяли и стянули. Получилось копытца загибающееся. Это копытце. Вставляете в ножку и пришиваете рабочей нитью, которая у нас осталась вот вязание ноги. Все, копыта готовы, передние и задние, сзади делаем то же самое, вставляем сюда эти копыта и хвост, то есть берем хвост обязательно с кисточкой, хвост может быть рыжий, может быть белый, как хотите, ну с хвостом я думаю все просто, это может быть либо рулик, либо вы можете связать крючком, хвост, ну, наверное не нужно, чтобы он был слишком длинный и в общем-то шарфик на этом будет готов. Как видите все очень просто.